Ну что ж, всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Там Райдер. В прошлой серии мы победили Ягуаров целых одну штуку, хотя нападала на нас двое, на самом деле непонятно, сколько на нас нападала, она то оттуда, то оттуда вылезала. И сегодня мы продолжаем, собственно, проходить, находимся мы в джунглях, чтобы вам напомнить, мы в позапрошлой серии свалились с самолета И теперь мы должны как-то найти своих товарищей, потому что остались мы только с одним луком и то с одной стрелой, как-то не очень Давайте заберем все, что здесь есть, смотрим, чтобы здесь было много всего Вон я вижу много всего Всякая трава, всякие деревяшки. Ну, в общем, F1 надо нажать. Ага. Понял. Короче, F1 это у нас отхил. Надо запомнить. Потому что у нас огромные большие проблемы были с тем, что мы не знали, как отхилиться. Сейчас мы вроде как знаем, как отхилиться. И это нам уже полегче должно быть. Забираем все, что здесь дается. Все, что здесь дается. Это что такое? Какие-то бумажки, какие-то бумажки. Так, здесь что-то я видел, что можно взять. Во, стрелы. Во, отлично. Плюс четыре стрелы. Что я еще могу взять? Вот здесь что-то я могу взять. Пере. Отлично. Залутаемся перед тем, как идти дальше. Наверняка нас ждет что-то еще более сложное, что-то более противное э, с... с точки зрения прохождения. Так, забираем все, что дают. Отлично. Ну что ж, побежали. Вроде как больше ничего здесь нет, поэтому увидеть... Вот часть обломков. И Так, возможно, нам дадут что-то наше... Там стрелковое какое-нибудь оружие Или еще чего-нибудь, нет? Так Ну ладно, придется ползти Ползем, ползем Во, вот здесь что-то есть Это что такое? Дневник ЖКЗ А, или 3 Джека 3 Видимо, какие-то мы пропустили Либо их здесь не было так, идем дальше. Ну-ка, вверх я смогу залезть? Нет, вверх я залезть не могу. Хотя, может быть, и могу. Нет, не могу. Жаль. А, нет, могу, могу. Отлично. Давайте тогда залезем, посмотрим, что там. Так. Иона, ты тут? А, аккуратненько аккуратненько о что-то полезное надеюсь так ну томагавк или как она эта штука называется о встретили челика отлично Эй, ты знаешь, что с Мигелем? Он труп. Он не выжил. Что у тебя с рукой? А, да какой-то паразит. Я хотел найти полынь, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Если оставить, будет только хуже. Сядь. Первая медицинская помощь. Ты знаешь, что делаешь? А, со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать, это больно. О, думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. О, кажется, нам пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед, полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так обернется. Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Иона. Эй, я за тебя. Это мой выбор. Что-то у него с глазами не то. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Или-то они не блестящие. Глаза трупа. Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Ну, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. <свист> <свист> <свист> ну, нихрена себе червячок. Может, дать ему имя? Хорошо. Илай? Мой кузен. Он был твоит ещ Пока, Илай. Так, ну что ж, левой рукой он двигать не сможет некоторое время. Или сможет, фиг его знает. Спасибо. Да, Пора идти. Что-то она какая-то металлическая по цвету грязь какая-то металлическая. Так, ну что ж. Теперь у нас есть, чего забрать? Так, костер. Хорошо, что ты остался у самолета. Больше ничего забрать нельзя, что ли? Да. Мигель, кажется, направлялся к нему, когда. Так, больше здесь ничего взять нельзя. Ну, разве что костер. Ладно. О, дрова. Дрова это полезно. Больше здесь ничего взять нельзя, поэтому давайте сядем Какое к счастье, костру. Что жив. Особенно когда Мигель. Ну, хоть Иона и ни о чем не спросил. Ягуары. Только зря пугать его. Незачем. Вс. Чтобы опередить Тринити, придется пошевеливаться. Вроде как закончил. Так, давайте... У нас сколько очков? Есть одно очко навыка, доступное. Давайте смотреть, на что я его могу потратить. М -м, забирает ресурсы. Но пока что вряд ли мы будем встречать кого-то из людей. Увеличение количества рукотворных ресурсов. Это два очка стоит. Это два очка. Получите возможность получать токсин и яд, разделывая пауков и, жу и жуков. Нужен самодельный нож. Э, а ну, нужны ли они нам? Э, возможно, нужны. То есть сделать какие-нибудь транквилизаторы, либо еще чего-то. Уменьшение урона от падения высоты Но ну, вряд ли мы будем что-то падать как-то сильно. Больше времени, чтобы среагировать на ловушку или схватить противника. Также вы никогда не срываетесь с уступов. Вот это, кстати, очень полезная штука. То есть сорваться с уступов, это... это одна из больших проблем. Хотя вот на самом деле у меня пока что не было такого. Бросок змеи. Возможность совершать бесшумное убийство без тревоги. И дыхание крокодила. Давайте возьмем по поводу токсинов вот эту штуку. Я не знаю, нужна ли она нам или нет. Предметы. Улучшение. Для улучшения оружия необходимы определенные элементы, такие как детали, ресурсы и навыки. В меню предметах выберите оружие, затем нажмите на иконку Улучшение. Чтобы открыть меню улучшения, выберите доступное. Э, улучшение. И нажмите на него, чтобы сделать его. Окей. Лук. О! Лук лисы-изгнадника. Скорость изготовки, скор... скорострельность, время удержания, урон. Лук Пакахука, знаменитого травника, который, как говорят, был в других мирах. Скорость изготовки, ледоруб, пока не требуется. Самодельный нож пока не требуется О, серебряный удар Давайте его использовать будем Раз уж он у нас есть, давайте использовать его Проточить мы его не можем Забавно тот факт, что у нас есть эти оружия всякие Ну пусть будет так Пусть будет так. Скорее всего это из-за того, что какое-то дополнение и всякое такое. Ладно, пусть будет этот лук. Что я могу сделать? Могу ли я сделать... О, костюмы. Всякие костюмчики есть. Ну как-то не очень. Вообще не очень. Можно какую-нибудь HD текстуру, пожалуйста. Mm. Выглядит со стороны Типа прикольно, а по факту Как бы не очень mm. Вот это прикольно выглядит И это прикольно выглядит Знаете Я надувная кукла Игрушка такая ну, это из э, старых версий, видимо, это из какого? Это из какой-то другой части, видимо Ну, ладно, пока мы находимся в этом В месте, где... Так, а это зачем? А, это, это нормально, окей э -э, Рукоять страха, ледоруб Давайте возьмем это Прочная металлическая кирка, помогающая лазать по скалам. А это? Примитивный предмет, предназначенный для того, чтобы лазить по горам и драться. Оружие для рукопашного боя, позволяющее чаще и сильнее оглушать врагов. Ну, даже не знаю, как-то... Вот этим можно сражаться в ближнем бою. Это очень полезно. Ладно, давайте пока что эту штуку возьмем. В крайнем случае разберемся. Ее же не нужно будет ломать. Она, Она же не ломается, нет? Это будет обидно, что в неподходящий момент сломается. Лук изгнаника. Возможность улучшить. 3. Улучшение оружия. Улучшения повышают характеристики оружия, такие как точность, удобство и боезапас. Каждая характеристика может быть улучшена многократно. Определенные навыки позволяют Ларри делать еще более сильные улучшения. Так, мм. обмотка рукояти повышает удобство стрельбы и скорость натяжения. Оплетка тетивы. Кожаная оплетка центральной части тетивы уменьшает нагрузку на пальцы, позволяет дольше удерживать лук натянутым. Усиленные плечи. Увеличивает урон. Ну, нам пока что это не нужно. У нас какой-то лук есть. Мы его используем. В принципе, у него довольно неплохие характеристики, как по мне. И на данный момент пусть будет так. Пусть будет так. Окей, назад. Больше, в принципе, мы ничего сделать не можем. Я думал, мы сможем создать какие-нибудь стрелы, может быть, нет. Но нам здесь не дают возможности такой. Так, давайте заберем. Во-во-во. Это было сейчас очень даже к тем, в тему. Так, забираем ресурсы всякие. И больше здесь ничего нет. Больше здесь ничего нет, побежали дальше. Нас уже здесь заждался челик мы можем пройти здесь поможешь есть какие-то миссии которые позволяют проходить вдвоем это круто так отлично проползли ну, лук прикольный, такой, знаете, золотиш... золотистый. Я не знаю, может быть, это из какого-то DLC. Потому что у меня все, что, узнать, что, что, что, что все, почитаем. что есть, все есть. Так, побежали дальше. Я вообще впервые узнал, что здесь можно менять снаряжение, оказывается. Так, куда нам? Только не говорите, что. А мы точно идем по тропе? Ну уже, держись ближе ко мне. Это уж точно не тропа. Ну да, это что-то как-то не похоже на тропу. Фу. О. О. Дядька, Пусть ты не пугай, пугай меня. Прибыли. <свят> Почти прибыли. Это я уже слышала. О. А! О, есть. Порядок. Я цела. Еще пара шагов. Хорошо, хорошо. Ты в порядке? Uh, я, в норме. я в норме, Он боится высоты, однозначно. Так, мы пришли к какому-то поселению, судя по всему. Ой, ты куда? <laughs> Знаете, я стою, и он тупо Уи", решил сделать. <laughs> Нафига только, непонятно. Так, трава. Кто все это построил? Может быть, инки? Они смыслили в гидравлике. Монолит вижу. Давайте его сделаем. Мост а если поднять его с помощью противовесов? Может быть. Так. Вот это что такое? Надеюсь, это постройка здесь, раз уж мы собрались... Изучите древние диалекты, чтобы. Ага, понятно. Мы мы тупые. Хе-хе. Так. Это что такое? Это мост. Наверняка можно пить. Хочешь попробовать? А, лучше пить из бутылок, найденных в обломках самолета. Что-то здесь есть. Ой, ешкин кот. Так, побежали дальше. Здесь, в принципе, какая-то дорога есть. Знал бы я, сколько придется шастать по лесам, и я бы не отлынивал от занятий в тот год в бойскаутах. Его год. Ну, больше не получилось, так сказать, по семейным обстоятельствам. О, еще какая-то. Кич... О, кичуанский язык. Может быть мы сможем это? Изучить теперь ту штуку. Монолит. <клёх> Во, да, теперь мы можем. Понятно. Диалект вроде знакомый, но что-то тут не так. Чтобы расшифровать этот монолит, нужно повысить уровень кичуанского диалекта. Понимаю. Ну, а ты? Тебя в детстве хоть раз отправляли в лагерь? Mm. Школа-пансион считается? <свист> <свист> Не знаю. Считается? <свист> так, это что <свист> <свист> <свист> такое? Слишком тяжело. Помоги мне. Так. И что мы должны делать с этим? <свист> Ничего. Ладно. Отпускаем. Медленно. <свист> ну, побежали, нет. А. Ага, понял Так Я вижу здесь А зачем? А куда? Надо, чтобы лилась вода Надо, чтобы лилась вода, справедливо А куда? А чего? А как? <с elves> так, я вижу Устройство, которое как бы... Не, ну. Нет, вряд ли. Надо, чтобы лилась вода. Надо. Но что надо сделать, как? Подскажите. Так, э -э о, здесь можно забраться. Давайте посмотрим, может быть здесь сверху какая-то подсказка есть. Надо, чтобы лилась вода. Надо, надо, да. Что-то сработало. По-моему, вода как-то двигает мост. Вода двигает мост, отлично. Больше здесь ничего нельзя? А? Теперь вода должна наполнить ведро. Где, где ведро? А где ведро? Илая мы вытащили, так что рука заживет. Ага, я понял. Вот эту штуку должна наполнить вода. Ведро набирается вода. Хорошо, разберемся, для чего тут противовесы. Ведро дырявое. Иди сюда. Попробуем еще раз. Ой. А, их можно создать. Народ, прикиньте, здесь можно создавать. Все, отлично, теперь мы знаем, что создать можно даже стоя. <с> Я-то думал, это в Вода костре делается. Ведро. Так, ведро дырявое. Видно, нужно сделать что-то. Что-то сделать нужно быстро. Ага, я понял. Придется его отпустить. Ну ладно. Кажется, я понял, что надо сделать. Так, давайте еще раз. И потом бегом вниз. Нам нужно соединить те две штуки. Побежали. Все, отпускай. Отлично. Ей, я не настолько и тупой. Ура! Я смог. Эм... Мне кажется, или что-то здесь не так. Все, отлично. Наверное, нам сюда. Наверное, наверное. После вас. Какой-то монолит, монумент. Что это? Кажется, это какой-то алтарь или или загадка, которая вас сделать? убьет. Ладно. Ладно. Что это? Это рецепт кажется какая-то смесь трав пригодится если встретим еще игуаров. лучше не надо рецепт какой-то рецепт значит можно и рецепты еще узнавать таким образом орлиный глаз нажмите f4 чтобы использовать снадобье озарение озарение позволяет ларить чувствовать животных и природные ресурсы вокруг себя шкин тут еще и кнопки нужно много нажимать. Так. Дневник какой-то. Собираем все, что дают. Пока дают, надо брать. Мы приближаемся к деревне. Скорее повернуться в цивилизацию. Да, там какая-то деревня. Ну давайте дойдем тогда до деревни, и в этой серии все закончится. Так, чтобы использовать надобье, нажмите F1, F2, F3, F4. А мне достаточно и так. Я вижу, что здесь вроде как никого нет. Хотя давайте возьмем. Эти постройки не похожи на руины в Мексике. Так, разделываем. Используем. Отлично, плюс один навык. Должен золотой город. Пойдите. Все искатели сокровищ про него наслышаны. Но на Мексике все обрывается, будто он потерял интерес или, или... не знаю. В следующем томе речь о Сирии. Еще какая-то штука. О, Огонь. Проход многообещающий. Так мы поймем что снова вышли на путь руины эй, -э -э -э, вы продолжайте говорить это что за фигня О. токсин получил нет да ладно на этом серию мы закончим потому что мне кажется что когда мы пойдем в этот у в эту пещеру, там еще много чего нужно будет делать. Поэтому, всем спасибо за просмотр. Сегодня мы встретили наконец-то нашего спутника. Он нам очень сильно помог. Немножечко потупили, немножечко поразбирались в игре, дошли до э, костра, чтобы вы понимали. Костер можно зажечь, в принципе, для красоты. С вами был, как всегда, я, Макс. До новых встреч. Пока!